Той войны неправедной разливалась, зарево, а солдат изранены, с птичкой разговаривал. Кто кружится надо мной? Что же ты за птаха? Может быть, спаситель мой? Ну а может, плаха? Сколько жить осталось мне? Расскажи, кукушка Ждет в далекой стороне Матушка-старушка Отвечает птичий глаз Ой, да не по птичему. Нет, умрешь ты не сейчас. Сама не знаю почему. Как бы, чтобы ни была живи, мой бывший братушка, чтобы слезы не лила. Твоя старушка матушка. Я, Анитин Руслан Николаевич, военнослужащий российской армии, квадрокоптер, сегодня непосредственно спас мне жизнь. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо.